Вот когда я там говорил про поляков некоторых, если ты работаешь в польском коллективе, как будто бы у тебя там пару поляков будут делать доставать и все такое, я вот сейчас переосмыслил прям. Это в продолжение темы о разнице работы в польском коллективе и с украинцами. Так знаете что? Я сейчас в любых При любых раскладах предпочту работать В польском коллективе, с поляками Даже несмотря на то, что если там Кто-то будет меня доставать Короче, ненавидеть и все такое Курва, ты снимаешь вообще или нет? Модафака. Плюсы работы в польском коллективе Несомненно есть Первое, ты выучишь язык Хоть как-то начнешь их понимать Их язык, их менталитет Их при стремлении работать и вообще ну культуру какую-никакую культуру Вау. а работая с украинцами ну капец это вообще просто что-то отстой полнейший ну реально пацаны ну что за почему наши люди осуждают подкалывают подставляют потом выбирашивают себя а? Да, вот это я разогнался сейчас. Как улечу? О! Внимание поворот. поляки, которые, несмотря на все недостатки, они более толерантные. Да, если мы то Где на них? Смотрите на них. Преимуществ больше. Наш народ, сила того, что мало людей осознанных, мало людей думающих, мало людей просто хороших. Наш народ — это наш народ, что сказать. Поэтому я сейчас, конечно, в коллективе с украинцами, но, в принципе, нормальные пацаны более менее. Более-менее. Но я чувствую, что я опускаюсь. еще Казалось бы, куда еще ещё? Куда ниже ваше все ты это твое окружение твой успех это твое окружение и представляете как мне тяжело понимать все эти вещи и быть находиться в окружении просто хороших парней ну, ну. я готов к перемену я жду перемен